Mm. здравствуйте добрый день Вечерочек, ты обычно говоришь. значит сегодня у нас 21 июня 2017 года до новой исторической программы канал арт-подготовка программа плохие новости с вами зеленин константин и эдуард баба 136 дней до новой исторической эпохи Значит, э, подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими заглавными буквами. Ставьте лайки, комментируйте, делитесь видео в соцсетях. Также у нас просьба к вам подписать письмо Трампу. Петиция Трампа называется «Ссылка под видео в поддержку Алексея Политикова». Он находится под следствием. Меру пресечения ему вменили два месяца в СИЗО. За то, что он обнимался с полицейским. Так, и значит у нас завтра такая новость. Выходит на свободу. Откидывается, как мы тут шутим. Вячеслав Мальцев. Это второй спецприемник. Улица Мнев, Мневники. Мневники она в Яндексе. Потому что у нас ее там бардак. Дом 6. Корпус 2. В 15.00 мы там собираемся. С собой иметь... Шарики белые с галочкой. Или просто белые шарики. И конфетти, конфетти самолетики, галочки, они же. В общем, всех вас ждем. Скажите? В общем, все, что необходимо для праздника, берите с собой. Будет такое. Будет такое у нас веселое мероприятие. Будет веселое мероприятие. К ну новостям. давайте, да, давайте по новостям. Я вот как житель. Как уроженец, так да, говорят Алтайского края. У меня есть соседний регион, Кемеровская область. алман а, Аман Тулеев вернулся в Кемерово после лечения. И вот все бы ничего. Но прочитав новость, я понял, что лечился-то он все-таки не в Кемерово. Прилетел он на чартерном рейсе, приземлился, все хорошо. Вот у вас, у вас в Кемерово, наверное, каждый гражданин может слетать в Германию, поправить свое здоровье, да? Нет? Но никто же не запрещает. Каждому гражданину, если он не находится в тюрьме или под следствием, он, конечно, может слетать в Германию. Да? Может, он может, да кто же ему даст, да? Как в том анекдоте. И вот самолетик он арендовал. арендовал согласно открытым данным, стоимость аренды самолета из Мюнхена в Кемерово составила порядка 50 тысяч евро. Тоже практически у каждого кемеровчанина, думаю, там где-то в заначке или на карточке. Да ну это даже да. Вот предъявлять Амандулееву 50 тысяч евро, я думаю, что это. Смешно. Как, да. Но все равно, что тебе говорит, что ты там у меня рубль украл. Взял, да. да? Взял займы и из не отдал. Из да? из джинсов упал рубль, да? Ну, да? Почему ты его взял? Польша приостановила при прием российского газа из Ямал-Европы или Емала-Европы газопровода. И казалось бы, ну, приостановила, приостановила. Написано, опять-таки, в официальных источниках о том, что газ не соответствует техническим требованиям. Не очень газовым какой-то. Да, то есть у газа, не у газа действительно есть характеристики, и действительно под каждый газ разрабатывается и настраивается своя перекачивающаяся танция. Но я так понимаю, что туда закачали такое говно, извините, ну, за выражение. Как там было джентльмены удачи? Там бензин ослиной мочой разбавлял. Чем газ разбавляет? Ну, кислородом, наверное. Ну, это в лучшем случае, да. На самом деле это опасно. Бабахнет обязательно с кислородом. Чем-нибудь ослином, наверняка. как да. Госдума, а, ну в связи с тем, что газ из Польши не откачивали, Госдума приняла закон. Закон о поправках в бюджет 2017 года значит о чем там говорится она говорится о том что сократили его до 16 триллионов ну там с копейками 600 миллионами А ожидаемые доходы на 2017 год всего лишь 14 триллионов то есть у нас получается 2 Дефицит. триллиона нету — Дефицит, почему нет? — Ну, дефицит, ну, а как, есть? — Ну, это есть такое, такое понятие, дефицит, это в смысле, да, их не, не хватает, но имеется в виду, что а, если у нас, ну, как бы, с расчетом на то, что вот чуть-чуть получше дела пойдут, ну, там, нефть, может быть, чуть-чуть... Знаешь, дефицит – это такая штука в бюджете, которая позволяет из него еще лучше воровать, чем, ну. чем это самое. Это вот как-то Жванецкий сказал знаменитую фразу, что вы воруете с убытков, воруете с прибылей, да? Но дело в том, что воровать с убытков, если это бюджетные деньги, гораздо выгоднее. Ну, потому что дефицит – это для всех дефицит. Понимаешь, вот не хватает 2 триллиона, значит, можно кому-то деньги не выделять, да? Ну, вот Минфин сидит, и там специальные люди, которые решают. Если бы было тютелька в тютельку, что бы от них зависело? Ну, все же расписано, надо просто там что-то подписать. Да и не надо ничего подписывать, просто вот там перечислилось оно и все автоматом. Да, ну, бухгалтера там работают. А когда нет, надо решать, понимаешь? Соответственно, люди выстраиваются в очередь, поэтому дефицит – это такая важная вещь. Ну, важная с точки зрения С точки распилы. зрения воровства, да. Да, это я понимаю. Ну, собственно, вот. И явно, что дефицит-то будет не у Ротенбергов в кармане, не у Миллеров, не у Сечина. Не, ну, в смысле как? Не в минус в кармане, а как раз-таки в плюс. Ну, конечно. Вот ä, тут и проблема всегда. Почему говорят? Государство неэффективный собственник. Да, На самом деле эффективным, потому что деньги у него все. Но ä, вот ты представь себе, что ты, допустим, проект какой-то делаешь, бизнес-проект, да? И выходишь к инвесторам и говоришь, вот у меня хороший, обалденный проект, только там цифры не сходятся, да-да доходов и расходов, да, вообще ничего не сходится, Но ну, тебе что инвесторы скажут, ну иди, ну в лучшем случае иди пересчитай, да, а mm -hmm. в лучшем, что, что то это самое, а вот когда государство, ну что такое, это же проект, на, на, будущ, на будущий год вот управление, вот, ну скажем так, предприятием под названием Российской Федерации, и вот в этом проекте у нас есть ну, там, типа, 2 триллиона пока не хватает. Ну, типа, мы потом где-нибудь их вымутим. Вымутим, да. Хотя, скорее всего, они недополучат эту цифру, которая, ну, ну как, как написана да. в этом. Да. Если, тем более, сейчас нефть. Вот, Пишут замочу. хорошие новости. Мэй. Путин сдох. Ну, вот понимаете, чем раньше мы хороним медведя, да, тем, тем здоровее он будет. Давайте пишите, что вечный ему этой, как его, жизни, Жизнь. да. Вечный, вечный, вечный и неприходящий. И вот тут новость такая еще: в НАТО не знали о нахождении шайгу на борту сопровождаемого самолета. Я не знаю, почему-то она ниже, где-то тут еще. Не а не если знали, то общем, бы знали, тогда понял. Почему такой инцидент произошел? Да, на... там не один, кстати. Давай. Вот у меня да. Я, Давай. я их подборочку сделал. Сейчас. А, это. Все. Это, да. Угу. Вот, тут а, по поводу, значит, сразу много событий, по поводу… сначала, значит, сначала было, что… Что вот сегодняшняя новость, что российского посла в Стокгольме пригласили в Мед Швеции после инцидента с сопровождением российским су 27 шведского военного самолета, который в понедельник сопровождал, ну, мы говорили да. об этом, военный самолет. Значит, тут скандал такой, что что вы, значит, нападаете, ну, на, на, на нас там нас на, наезжаете. Пугаете, да. И следующая новость уже от сегодняшнего. Натовские истребители F-16 попытался приблизить к самолету министра обороны Сергея Шойгу. То есть, они друг к другу приближаются и тут же претензии выставляют друг к дружке. Да? Типа, мы вас вот так не надо, а мы вот так сделаем. Но это не за то, что не надо, а за то, что вы нам так сделали. И вот, собственно, сам Шойгу сказал, что... по Повышение активности Североатлантического альянса у западных границ России ухудшает обстановку в регионе. Ну, тут, я так понимаю, активность уже с обоих сторон идет, да, и вот действительно обстановка ухудшается в том смысле, что может произойти и случайные сбития. Да, конечно, как с Ашотом, как в Японском море, там, да, столкнулись, верно, то есть, ну, да, там много пафоса якобы судом помахал крылышками, показал свое вооружение и F-16, да, кажется? Да. F-16 сразу испугался и убежал. Ну, убежал он недалеко. Ну, да, недалеко и ненадолго. Суд приговорил мужа певицы Джасмин к 7,5 годам тюрьмы. Это вот как раз-таки о недостающих, наверное, двух триллионах значит, в о чем, ну, о чем там написано? А, написано а. о том, что с Молда Молдовии, с банков предприниматель, бизнесмен Илон Шор. Ну, они как бизнесмен, так он обязательно вор. У нас равно бизнесмен равно вор. не ну тут написано молдавский бизнесмен, Оно же как уже само по себе интересно. А, ну, то есть можно вора не добавлять, да? Не, просто, просто оно само по себе интересно. Приговорен к семи с половиной годам. Значит, суд Кишинева вынес, прича... обвиняется в причастности к краже денег из трех молдавских банков на общую сумму в 700 миллионов долларов. А вот интересно, вот все равно новость как она. Вот, вот осудили бы какого-то человека в Молдавии, который там 700 миллионов скоммунизил да, этих денег. Вот мы бы прочитали эту новость, если бы он не был мужем Жасмин. Нет, конечно Кто главнее с точки зрения информационного пространства Ну, конечно, Жасмин, да Ну, вот интересно, он 700 миллионов украл Но чтобы про него узнали да. Ему еще потребовалось жениться при этом на Жасмин С чем я ее и поздравляю Потому что наверняка же не ровно 700 Наверняка где-то чуть побольше И вот это где-то чуть побольше у нее же все равно осталось да? Поэтому... Ну, может, да, может еще Может миллион, то есть миллиард четыреста Ну, давайте раскидал. делать ставки Дождется она парня или не дождется не знаю. половина лет знаю. для Жасмин это, в общем-то. Я думаю, что она его не сильно ждала. Ну, не знаю, не будем. Может, действительно, мы, Любовь. мы шутим, да. Может быть, это и правда. Но с точки зрения того, что скрал, ну, я думаю, что скрал. Ты, я уверен что, я уверен, что скрал. Я уверен, что он крал до этого и делился, а тут. Видимому... А иначе что бы жасмин за него бы замуж вышел? Как... Ну да. да и... Кому он нужен. Что... И на самом деле я послушал жасмин вот, после этой новости. И миллион таких людей знаю, которые поют точно так же. Ну, не важно, что они поют, да, важно, <с cap> важно кому. Так, ну что. Парламент Румынии объявил, вот он недоверие премьер-министру. Сарин Гриндиану. Ну. Что тут можно сказать? Путинщина. Путинщина, но это даже... же это с той же оперы. Ну да, но там скандал был как раз ä, по поводу того, что премьер-министр вроде бы наш, да, а этот ä, вроде бы, ну, как бы парламент не наш, или там наоборот. И, в общем, это... С, с, ä, вот, понимаете, вот все, что сейчас происходит, там вот Румыния, Молдавия, там Украина, Беларусь, неважно, вот это все mm -hmm. вот ближайшее окружение, даже где-то там чуть подальше, да. Вот это связано с Россией, ты же понимаешь. Ну, конечно. В да. другом она как-то нет. У них нет своих там сейчас проблем. Сейчас э, они друг друга ругают, кто ближе к Путину, кто дальше Путина. Там, в общем, вот это интересно, да, действительно, когда говорят, что Путин все-таки, э, как сказать, мировое зло, да, ну, в смысле, действительно вот там... Мировое. То это без преувеличения, потому что если люди свои действия, своих стран, ну, как-то соотносят... Ну, вот я, да, неоднократно повторял, что у всех есть Путин. У, Только у каждого да, свой Путин. А вот у Путина Путина нету. А, потому что он беспутный. Беспутный. А, да. а потому что у, у него выше нету. Понимаешь, ну, когда да. человек достигает горы, вот залез ты на Эверест. Стоишь как болван, и представишь, все же обратно надо еще идти. все сюда прилез, вот вот это, да. Меня тянули. Андрей, сейчас, сейчас, наверное, эти альпинисты меня там с тряпками закидают. И ты ничего не понимаешь. Не, у нас есть, гору, это, у да. нас есть свои альпинисты, которые здравомыслящие, хунта, настоящая с Новосибирска. <rifleman> я все время вспоминаю этого. Как у Ювач, Ювачев, как у хармса Даниила, да. Uh -huh. как там, у него рассказ есть про альпиниста Бибикова и альпиниста а, Аугинапфиля. <laughs> Я не знаю, где он эти фамилии взял, мне не читал. Нет. Очень смешной Нет. рассказ. Рекомендую всем. Андрей Новиков спрашивает: Тедди Костя, что думаете о евреях во власти? Я думаю, что евреи во власти есть. Ну, собственно, да, речь же не идет о том, Ты что чтобы, думаешь? чтобы евре... ну, я понимаю, что вопрос к тому, чтобы их не было, ну, в смысле, ни, ни, ни об этом же речь не ну, идет. Да, я думаю, ну, тут, скорее всего, человек намекает на какой-то вселенский еврейский заговор, что Мы они Мы уже там... говорили об этом много раз, речь идет о неком протекционизме, он, кстати, не только, конечно, еврейскому народу, но и вообще малым народом, ну, как малым народом, условно говоря, те, которые имеют большое рассияние, да, так вот это, как, как называется вот они да ну меньшинство правит правит наименее толерантное меньшинство вот в сирии кто правит? алавиты не менее толерантное алавиты правят. ну да а там ну же... ты между до асад ну асад да их же там 12 процентов а остальные да. пополам ведь нам вот. несколько немножко наверное все-таки не так Править, У нас проблемы еще больше. Мы говорим сейчас уже даже не о евреях во власти, потому что они, по крайней мере, ну грубо говоря, ну, они У. наружи. Да. Мы говорим все-таки о педерастах во власти. И не, в плохом не... смысле этого слова. В плохом смысле нет. Именно в настоящем, в медицинском смысле а, этого медицин. слова. Потому что, их лучше не трогать. Потому что их не видно. Понимаешь? И они могут создавать устойчивые группировки, в том числе и преступные. А если мы говорим о протекционизме в пользу своих, да, то это уже есть. Если не преступление, то на административном уровне как минимум правонарушение. Но ну, если ты приглашаешь своих там родственников, вот за родственников тебя, ну как бы должны взять за все места. А вот за то, что ты позвал своего этого самого друга, друга, друга да, дружка, вот. Никто тебе не, не, ничего не скажет. И постепенно происходит вымывание, понимаешь, да? Ну, если вот один начальник. Да, вот, я все понимаю, но как бы мне не хочется. Ты, допустим, вот тебя назначили министром чего-нибудь, да, угу. и ты начинаешь формировать команду из девушек. Ты же не будешь э, говорить там: слушай, а ты там это самое, как, ты, как у тебя сексуальная ориентация? Ну, как есть, ты же будешь исходить из его качеств Конечно. деловых, да. Так же самое, ах, он еврей, я его не возьму. Да нет, если он, ну как бы наоборот, но, тебе да. нужны юри бухгалтеры, ну, все, кто умеет работать и считать, ]clocking. и будет много, да, потому что специалистов там много, но вопрос в том, что ты не будешь выделять, ну, скажем, по, -по, -по своему принципу, скажешь, нет, я вот только зеленины, да, вот, -вот, вот, вот это, на букву З, допустим, всех принимаю, да, а вот на букву К нет, и понимаешь, и тогда складывается вот это, э -э -э, даже не явное, а тайное в данном случае сообщество, да, которое начинает в свою пользу перекраивать, ну, уже, Политический в ландшафт в данном случае. Здесь Кросс пишет, ты там за Кузбас не говори. Это нам человек, который тоже на чартере летает за 50 миллионов евро, за 50 тысяч евро. Да не, ну дай бог здоровье всем тулеем чтобы нам всем туда летать. Хорошо бы, конечно. Ну, раз медицину разбомбили, то хоть чартер какой-нибудь медицинский, да, там подешевле, чтобы туда-сюда летал, людей набирал. Ни одного тулеева, а там еще кого-то. Подайте Христа ради и Напишите по e Ну как, как помнишь в Христа этом городке. Ради. Как же я тебе подам? У меня ни мячика, ни ракетки. Да? Биржевой курс доллара впервые с февраля поднялся выше 60 рублей. Ну вот, скакнул он, да, вот за недельку получается рубля на 4, да, там 56 ну да. было, там что-то где-то. Не, ну, по крайней мере, эти 2. колебания, которые видны, не это, не, конечно, не говорит о том, что он часто молниеносно взлетит, обязательно там какие-то плечи должны быть, какие-то зигзаги, то есть он должен... Ну, не упасть, обязательно, потому, что... но уже как бы тенденции есть, и, видимо, они что-то начали что, намывать. Там. Самое, что важное в долларе с точки зрения 5 одиннадцатого, 11 18 это как раз-таки нестабильность. То есть, без разницы, там он будет 120 или он там будет 20. То есть, вот именно главное вот эти колебания, они поспособствуют. Ну, то есть, вы понимаете, что есть импортер, а есть экспортер. И когда непонятно, кому поскольку продавать, появляется хаос. Хаос провоцирует... Ну, если да, то только тут проблема хаоса решается легко центробанком, потому что он сам устанавливает правила ну, а если, на ММВБ. Я понял. Ну центробанк начнет этот хаос, то есть у него и будет разбалансировано. Ну, вот хорошо бы, да, хорошо бы, чтобы вот так я себе мечтаю, чтобы на Биулиной приснился страшный сон, и она сразу всем своим этим позвонила, да, и сказала так начинаем операцию по отмыванию бабла, да, и вывода да, да, да. Был бы, конечно, вот выезжать. я, вот я именно про это, да. Меркель и Макрон рекомендуют ЕС продлить санкции в отношении Российской Федерации. 22-23 июля в Брюсселе пройдет саммит ЕС, на котором Uh -huh. Написано, вот могут рекомендовать могут. продлить, да, еще порекомендуют, не порекомендуют, но это идет вслед за санкциями, которые ну, с, со стороны этого самого, со стороны Трампа. Трампа, да, которые, собственно, как таковые санкции не были определены конкретно, но ну, в смысле увеличены, просто даны полномочия вот да, да. Конгресса, ну, что можно, можно да, уже вносить там просто, грубо говоря, пустографкой, можно уже фамилии какие-то вносить, ну, туда там, типа этого не пущать, этого там, ну, не только фамилии, а самое главное на название предприятий и организации до да, которым mm -hmm. нельзя давать денег инвестировать это же самый главный вопрос вот и в связи с этим Евросоюз, соответственно, подтягивает свои санкции и тоже, как бы, им тоже, видишь, им, им тоже понравилось троллить, троллить вообще нравится людям, да? мы сегодня про цепиши говорили, как он нас, нас троллит уже в течение нескольких лет и, и сроднился такой, да, с нами, вот, и, собственно, вот речь идет о неком троллинге. И вот мы вчера говорили про этих цифрах, да, еще раз повторим, 50, mm -hmm. э, на 50 триллионов наши убытки, 50 миллиардов наши убытки, от а на, на, э, на, э, на, э, на, э, на 100 миллиардов на 100 миллиардов мы остальных. им всем нанесли, ну, то есть, каждому по чуть-чуть, по грубо говоря, досталось. То есть, да. С миру по нитке, что называется. Так, ну, про истребители мы сказали. Вот новости, так сказать, из копилки криминальных. Отец мальчика, погибшего под колесами иномарки в подмосковной Балашихе, прокомментировал телеканалу Rush Today результаты повторной экспертизы, которые подтвердила выводы первого исследования. Ну что, мальчик был пьян, как мы все помним, да? Но вот по словам, деле... да, отца мальчика, он не верит, что в крови сына мог быть спирт. Алкоголь могли закачать в печень уже мертвого ребенка, цитирует Раша и мужчина. но я говорю, вот картина ада, да? Uh -huh. Неважно, закачивали или не закачили в печень, я уже ничему не удивляюсь, да? Но вот само представление о том, что это может быть вообще, да, вообще просто, что это может быть, угу. я просто опять возвращаясь, вспоминаю Советский Союз, да, я просто, ну даже не то, что публикация, да, мысль об этом не могла быть против того, чтобы не арестовали всех, вообще всех. Да. Ну как бы, а сейчас нормально. мальчик, это же не повод давить людей гуляющих по дворам, то есть, ну. Пьяные люди, то есть вы видите, пьяного человека, а, и дай-ка сейчас его задавлю Ну, ну да, не так. А, мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман выдвинулся таки от партии Яблоко кандидатом на пост губернатора Свердловской области. А, значит, Ройзман подчеркнул, что за, уже завтра получит подписные листы, начнет собирать подписи муниципальных депутатов за свое движение. Смотрите, напоминаю, в чем значит, суть конфликта, почему это собственно, новостью mm -hmm. является. Естественно, Ройзман имеет право выдвигаться и выдвигался бы, но там в яблоке не все так просто. Дело в том, что его... Сначала выдвинуло местное отделение, а потом местное отделение, ну там части его, а потом верхушка его сказала, нет, мы его не выдвигаем, идите, ну, видимо, на них, на них, я не буду сейчас говорить, почему, может, у них там какие-то личные конфликты и все. И только Верхний Совет Яблока, вот это, собственно, сам Явлинский и Слабуновы тут сидя, выставили его этим, кандидатом в губернаторы. Это очень важный момент, его местное яблоко не поддержало. А, ну, а ну, потому что он конкурент, наверное не знаю почему, есть два варианта первое, что они действительно его не, ну, лично там как-то с ним не, ну лично, не лично там, в общем не любят а второй вариант, что на них там надавили, ну Кто? Ну, кто, конкуренты Ройзмана, собственно, губернатор. Ты же знаешь эту историю, почему губернатор с Ройзманом конкурирует и друг друга в тюрьму сажает? Ну, там что-то с наркотиками завязано. Нет, это наркотиками город без наркотиков давно занимался. Вопрос в том, что баба у них одна и та же. А, нет. Да, я не знаю. они за нее, в общем-то, бились. И то, что там она ребенка потеряла, там целая история. То есть мы а являемся. А с кем живет? С Ройзманом вроде бы. А. Да. Хотя уже не знаю. Ройзман да. победил. То есть, не, а он давно победил. То есть, тот губернатор... Ну, в общем... Понимаете, мы, мы ну, что, да. что, что когда нам говорят, вот мы сегодня говорили да, о том, есть ли правда у человека, у человека всегда есть правда, которую он не, не всегда скажет. И может Ройзман вообще все делает вот это только из-за этого. Я не говорю, что это плохо. Лучше из-за женщины, чем из-за политических идеологий, понимаешь? Ну так вот, ну, по, конечно, по большому очень. счету. Ну, посмотрим, чем противостояние, потому что это очень серьезно, понимаешь, его же там и увольняли, его там что-то пытались из мэров уволить путем, ну, там, э, собрания этих проводили депутатов, поэтому это очень такое интересное. Но я посмотрим. на самом деле слышу э, о крайне положительные. Высказывание, то есть ну, много людей, которые считают его... Знаешь что, человек, который э, принудительно лечил наркоманов, да, привязывая их цепями к койке, можно по-разному относиться. да? Ну, лечил? Ты бы. хотел бы, ну, понимаешь, да, Если, я понимаю, почему... Из всего так. богатства выбора у него другой альтернативы не было, чем лечить, понимаешь? Здесь кто яростно лечит всяких наркоманов, включая курильщиков, алкоголиков и так далее. Ну, я понимаю, кого ты клонишь. Но... Нет, я никуда не клоню. Я абсолютно точно знаю, что только излечившись от наркомании, а это никто не отрицает, да, он может вот так вот именно наступать. Иначе зачем ему это? Понимаешь? Кто занимается городом без наркотиков? Кто людей отучал курить? Там Алан Кар, да, который прокурил всю жизнь да и по пять пачек в день курил. Ты хочешь сказать, что он бывший наркоман? Конечно. Или... Ну, не знаю. Нет, кон... это, собственно, и сомнению не подлежит. А он говорил об этом? Я не знаю, говорил он или не говорил, я еще в начале 90-х, я помню вот это Екатеринбургское, там же были бандиты, и он рядом с ними, и они организовывали эти группы и стали лечить наркоманов, но они сами, я что, 90-х бандитов, что ли, не, не знаю, они все, все на иглах сидели, ну, условно говоря. Ну, не все. Ну, не все, через одного, да. то ну, понятно, да. Вот, поэтому это, это его вот эти, про, прошлые город без наркотиков и так далее. Но я бы не хотел, чтобы у нас был тот президент, который э, думает, что он может кого-то приковать э, Ну, кровати. Ну, у нас не будет такого президента. Но сегодня пишут в чате, Цоя 55 лет. Поздравляем, Цоя. Ну, а чего же поздравлять-то? Жалко, что он не дожил до наших лет. Почему? Ну, он бы очень много хороших песен написал. А, ну, до своих, до 50-50. Ну, до до наших-то сейчас. Я имею в виду, наших... что до, до современности. Ну да. От кого исходит цензура в России? Неинтересный вопрос. Давай дальше по новостям Давай. почитаем, что тут еще есть. Итак, значит, вот по поводу... Госдума приняла в третьем окончательном чтении поправки в закон о государственной охране, разрешающие засекретить персональные данные, находящиеся по такой охране лиц и членов их семей. Вот, значит, законопроект направлен на утверждение Совет Федерации, где его давай поспорим, утвердят за одну да, секунду. Конечно, я тебе скажу, и что И его должен утвердили. подписать президент. Таким образом, для Фонда борьбы с коррупцией и всеми, кто занимается коррупционными расследованиями, наступают достаточно тяжелые времена. Я так понимаю, что вопрос даже не в том, что они засекретят в своих реестрах, там, да, вот как они козябра писали про чайку, а те это такие, а мы не знаем, что-то да. там, сбой а какой-то, да. да. Вот ручки-то они, вот они вот и ä, эти все но ну, они почистят реестры, но дело даже не в реестре, все равно невозможно спрятать собственность, недвижимость и так далее. Тем более в Европе. А дело в том, что сейчас получается, что если ты будешь раскрывать что-то, то ты уже будешь раскрывать какую-то государственную... Ну, оно же засекречено. Да. Значит, все, секретно. Да. И да. не дай бог тебе сказать, что у Медведева домик Путин. в или у уточки, или там, неважно у кого, да. Вот, ну, просто самый пример. И все. То есть, не для того, чтобы вы выморотить их из этого самого. Это они могли легче сказать. Что-нибудь реестр поменять на совсем другой и там вообще хрен построить. Да. А вот именно это, что теперь это подведением ФСО, то есть то, что было открытой информацией, постепенно становится закрытой. Вот Мальцев об этом говорил. Чем, чем дальше, тем больше информации становится закрытой. В конце концов, мы доживем до того, что информация о том, какой сегодня день на календаре, тоже станет для служебного Секретный. пользования. Да. Я шучу, конечно, но... Ну почему нет? Мы еще ну, застигнем время кого самолетов да. и не невидимых. Ну вот как мы могли в 90-х думать, что мы что-то ходим, какие-то согласования с какой-то мэрией, что выйти на площадь, которая для этого, блин, и сделана, чтобы помнишь, туда люди выходили. Помнишь, шахтеры приезжали на Горбатый мост и стучали касками? да? Ну да, они его пришли написали заявление, мы там будем касками стучать. А ты помнишь, кто среди них стоял стучал касками? Тот же самый Неверов, который возглавляет эту единую Россию. Вот он теперь настучал себе каской полный карман. Ну, Карманов он давно уже не Или в любовнице у него живет в Золотом кольце. Я знаю. Так, обвиняемые в убийстве Бориса Немцова выступили с последним словом в Московском окружном военном суде. Вот еще очень интересная новость. Ну, в смысле, как она интересная? Мы этого ожидали. Все пять обвиняемых, все пять обвиняемых э -э сказали, что они неуиновные неувиновные полностью невиновные я, полностью. да я не могу пока ничего сказать но суд идет там виновные невиновные но а, на самом деле очень интересные моменты происходят что а, вот братья губашевы значит говорят что они опасаются за свою жизнь и вот обвиняемый тимирлан из Признался, что перестал доверять государству за то время, что продолжался процесс, разочаровавшись, разочаровавшись в честности российских судей. Вот, и он сказал, что мечтает увидеть свою мать, после чего расплакался. И еще, значит, сказал главный обвиняемый тот, который, ну, как бы считается, что он стрелял, за да, тоже сказал, отверг все обвинения сказав в частности, что чеченцы в спину не стреляют И мне показалось, в этом есть какая-то разумная сторона Может быть они правду похватали первых попавшихся Они же не дают Геремееву спросить <как> Так я почти уверен, что они не виноваты ну, тогда получается, да, вот новая газета, кстати, обратилась к главичине Рамзану Кадыру с просьбой обеспечить привод, наверное, Геремеева на допрос, ну типа там поспособствуйте, вот новой газете я могу, наверное, посоветовать, вот лучше, может быть, письмо Трампу написать. Больше будет. Ну, шанс. по крайней мере, мы о чем просили э, Трампа, да, по, по поводу Алексея Политикова, когда собирали. Мы, мы просили как раз, обращались к нему, мы не можем попросить его освободить от, ну как сказать, от, э, из застенков, но мы его попросили не встречаться с Путиным, и вот... Сейчас там новость уже идет, да, что он отказался от встречи с Путиным. Ну да, нам сказали, что письмо попало, на повестке дня было. Сыграло ли роль наше письмо, сыграло не, ну, ли роль другие письма. Я считаю, что и наше письмо сыграло. Там поэтому... шум был, во-первых, мы как-то вовремя, получилось у нас с этой петиции. Да. Там Я был думаю, шум да. по политзаключенным, что колоссальное количество осужденных, и второй раз уже, и еще эта петиция, которая там за 6 часов набрала там 10 тысяч подписей. Да. Ну, вы, вы поймите, там, да. Это привязка к общей э, тематике 26-го, 12-го, это привязка к тому, что нам не дают право высказывать свободное мнение, а и политиков тут как знамя в данном случае э, выступает, и поэтому, конечно, оно сработало, поэтому вот я и говорю, новая газета опять, мы с тобой как раз сегодня об этом и говорили, вы к кому апеллируете? К Геремееву, чтобы он своего лучшего друга привез на допрос? К Геремеева, да. Да, конечно, это глупо, тем более. Да даже с точки зрения вот «Новой газеты», вот мы обратились к главному редактору «Новой газеты», кто там у них этот, не Мурат, знаю. ну, неважно, да, mm -hmm. вот кто у них там, замглавного редактора, вот Сергей сказал, вот к нему мы обратились, да, чтобы он, допустим, ну, я не знаю, выдал своего там, Редактор. Родственника Брата своего сказал Ну давай ты привези к нам его в матровскую тишину Он у нас тут подозревается в убийстве Знаешь, ну, ну это абсурд А тем более это чеченцы, а тем более это кадыров Ну понятно, что Это все, все для чего этот новый газет написал Чтобы попасть в наши с тобой новости Вот сюда и в другие новости Да Вот Ну понятно, это и есть политика Не путайте чеченцев с кадыровцами пишут не путаем. Мы понимаем, о чем ну, вы говорите, и у нас бывает срывается. Ну, вы можете сказать, да, не путайте. Э, Россиян с, Путин, русских, Путин, с русскими. Путинских с русскими. Но... Ну, ну, это да, это все относительно. Нельзя, человека нельзя как гражданство лишить по закону, так и национальности нельзя лишить по закону. Какой бы он ни был, это легче сказать. Легче сказать Ах, вот он такой нехороший, да он больше не бурят, да? Ну как он, бурят все равно. И чикатило русский, ну куда ты от него деньги? Конечно. Правильно? Пишут, здесь все москали, здесь нет ни одного москаля. Между прочим, Москва это сердце нашей родины, как меня учили в школе. Поэтому мы все находимся в сердце своей родины. Преснинский суд арестовал на месяц бывшего директора Гоголь-центра Алексея Малобродского. Да, вот продолжается ситуация с Google-центром. Вроде бы сам Серебренников где-то болтается в районе как это, свидетелей по делу. Вроде бы его пока не предъявляют ничего значит, бухгалтера там взяли, и вот директоры. За что его, значит, взяли? За то, что вроде бы потратили 2 миллиона рублей, им выделено на постановку спектакля «Сон в летнюю ночь». Но при этом обвинение утверждает, что никакого спектакля не было. Хотя есть вот «Золотая маска» фестиваль проходил, есть у них там, ну, показы, ну, как, как бы, есть зрители, да, которые были, видели. Более того, он в Google центре идет этот спектакль, ну, как бы, это самое. Но при этом они говорят, что он эти деньги скрал причем дали ему сейчас месяц действительно реально сидеть ну, я понимаю, что сажают всех, но хотя не всех, там у них один под домашним арестом одним из основных аргументов стало то, что у этого Алексея Малобродского есть израильский паспорт и в случае чего он может свалить, на что защита говорила что если бы хотел свалить, то бы свалил, уже свалил, да. да, но мы тут не можем вмешиваться, потому что не знаем может свалить, не может, израильский паспорт есть, действительно, теоретически это. но мы говорим сейчас не об этом не, не, не о формате его преступления потому что мы уже говорили много раз в студии плохих новостей, что сажать по экономическим преступлениям ну до, до суда вообще как бы смешно. Ну, ну, залог есть, да. Ну, куда? Ну, вот сейчас куда он убежит? Куда бы он не убежал, если он последствия, его всегда можно достать? Если он, конечно, не в Северной Корее. Но ну, ну, а то... если в Северной Корее, то хер с ним, да. Его там, самого там разденут, разуют, да. Это уже здесь появился ряд вопросов в чате по поводу петиций. Пишут, где на махнатке, на петиция, на. Вы понимаете, мы не можем оформлять петицию да. на каждого человека. У нас вот есть, ну вот знамя, вы выходите, мы, мы, мы же написали освободить политиков Дальцова. и всех э, политзаключенных. Об этом речь идет. Естественно, мы не можем всех... Ну и в то же время, заступить. вот вы сидите, опять-таки, на кухне возле компьютера и рассказывайте нам, что делать. Вы организуете петицию, дайте нам ссылку, мы про нее обязательно скажем в эфире. Скажем, вот петиция в поддержку Мохнаткина, вот петиция в поддержку Демушкина. Вот петиция в поддержку Удальцова. Но мы ведь э -э -э -э не шли плечо к плечу с, с этими людьми. С политиком мы, грубо говоря, хлеб, соль делили. Надо, надо понимать еще раз, вы же помните, петиция составлена именно по конкретному поводу, с просьбой к Трампу не встречаться э, с Путиным, пока не будет решена проблема политзаключенных вообще. Алексей, учить э, политиков э, как, ну, как, как знамя этого процесса. Почему и политиков, и фамилия такая, да, которую Трамп да, за, запомнит. громко. Никого там не... да мы здесь, к кому апеллируем, здесь, да, здесь неважно. Мы, общем, мы не сейчас, да, мы понимаем, они враги и нечего к ним апеллировать. Мы говорим о том, что мы говорим, вот Трампу тут нарушаются права на наши конституционные, и не встречайтесь с этим человеком, пока, ну, как бы, не, не будет решена. Вот к чему мы апеллируем, вот встреча, ну, как бы, от, отменена или отложена, или отодвинута, или пока не решено. Но хотя... ее не будет встречи. То есть вот сегодня на... официальная версия, что более... встречи не будет того, на даже в Гамбурге на двадцатке. Да, а они будут. уже говорят, что, ну, типа, не запланировано. Не о чем знаете. говорить, пока сидят политзаключён. Вот так еще в чате пишут, идет. Почему вы молчите о взорванных Путиным и ФСБ домах в девяносто 8... девятом? И что, вот мы... Ну, вот, ну сказали, взорваны Путиным и ФСБ вы, дома в 99 Вы уже, ну, настолько это 90, с 99 -го года, начиная все эти события, настолько все в них, ну, ну давайте еще Курск вспомним, да, ну, условно говоря. Что мы будем поднимать? Это барахло. Кому оно надо, если все и так знают уже? Ну, может, не все, но когда понадобится, все это будет... Алексей, Алексей Политиков, фамилия действительно настоящая. То есть, это не псевдоним, не если бы там я думаю Трамп уже запомнил эту фамилию, конечно, потому да. что это легко запоминать. Да? мы же так и написали да? политик Алексей политик политик, политик политик Алексей Политик значит вот Невзорова рекомендую блок, он написал на их есть ссылка э, искусство возвращать, вот мне понравился ну он как всегда со своим этим самым он сказал, в частности, что как только интерес Украины к Донбассу исчезнет, немедленно исчезнет интересы у России тоже. Он предложил так Украине, просто отвернуться и закрыть глаза, на самом деле. Ну, я не думаю, что это хорошая тактика, но, в принципе, эта тактика с любой стороны сработает. Почему? Потому что тот, кто отвернется... да другой должен будет что-то с этим делать, ну, как бы налаживать. Mm -hmm. Поэтому в данном случае и Украине действительно, ну, если там России выведет войска, а что делать? Бомбить-то ты же не будешь, это Конечно, же твои не люди. Будет, да. А они скажут, мы хотим там, вот ну, свободы, независимости и все, и придется именно договариваться, ну, какое-то давление, ну, чисто политика начнется. Ничего не будет, когда нам говорят, сейчас мы выведем войска, да, вот эти гибридные, и их сейчас начнут там уничтожать. Кого начнут уничтожать? Моторолу, Диви, Так они уже все, померли, ребят. Их уже нету, некого там... Важную выгода. новость я тогда забыл сказать. Мы когда были в Лужниках на втором этаже, у них висит такая аги агитка, ну, не знаю, боевой дух поднимателей, еще что-то. И там такие, значит, три мужественные персоны нарисованы. Снизу надпись «Ребята, работайте, работаем». И одна, одна, один портрет это Моторола, представляешь себе? Mm. То есть в, в МВД лужники на втором этаже от как поднимаешься на второй этаж по левую руку сразу висит агитка с Моторолы, с фотографией Моторолы. Ну что не только Моторола? Может еще. Быть, ну это и, понятно, и, что там и, еще какие-то. Какие, То есть я, это я герои герои МВД, которые говорят, пацаны, работаем. То есть это, это на самом деле волосы шевелятся. А вы Только ребята, на голове говорили про новость, что самолет приблизился к шоу? Да, мы говорим, мы уже... да? Они все да, приближаются еще... и приближаются. Еще. А, мне Было полтора находку. метра, скоро будет рекорд доставить. 10 сантиметров, 5. Зацепил краску, скоро будет рекорд. Значит, подписывайтесь на канал «Артподготовка» большими английскими буквами. Ставьте лайки. За 7000 лайков в прямом эфире мы также покажем революционного кота, наши обещания. Не, не изменяются. Да вы как-то мелко выдаете. Вы Помните мелко? фильм Реальная любовь? Говорит, если я в то, ну, на первое место выйду в топе музыкальном, да, mm -hmm. помнишь, там этот рок н ролльщик был старый? Да я Говорит, я... я тогда голым спою. Вот это, а ты кота показываешь, ну и что? Не, ну ты хочешь, чтобы я голым спел? Покажи, ну. да? Я вам. думаю, это не так интересует людей, как котики. А Но вот это... давай сейчас посмотрим, как это интересует. <laughs> котики, по... котики спасут мир, знаешь, такую. Они... Ну, не, не так надо говорить. Если будет 7 тысяч лайков, мы вам покажем, что хотите. Что хотите, хотите, мы вам не покажем. Мы ну, вам завтра Мальцева покажем. Да. Вот. Мальцева за 7 тысяч лайков, а, а бизлайк, иначе мы не покажем. Да. Э, значит, подписывайте политику Алексею Навальному. тфу, Алексею Навальному. Алексею Политикову. Ну и Навальному портал. Да, и Навальному тоже. В общем, полит заключенным. Задавайте вопросы в прямом эфире. Зарегистрируйтесь на канале, записывайтесь на сайт нового no Коррупт рифкоины, получайте свое вознаграждение в новой исторической эпохе. Все сказал, не все сказал. Делитесь ссылками в соцсетях. Агентство Регну. Правильно? Да, скандал в агентстве Опубликовала Regno. аудиозапись скандального интервью со Светланой Алексеевич. Алексеевич. Алексеевич. Ну, это Нобелевская лауреатка белорусская писательница, которая написала книжку, и ей дали, ну не одну, конечно, ей дали Нобелевскую премию. Теперь, значит, у нее берут интервью. В частности, Сергей Гуркин, некий журналист молодой, очень дорань. Да Че? А, да-да. Ты закрыл мне секунду. <связывая> <связывая> Вот, этот вот молодой, да ранний журналист, что он сделал? Он, значит, записал с ней интервью. <говорит> И постоянно ее mm -hmm. там шпинял и троллил по поводу того, ну она такая, э, как сказать, mm -hmm. со стороны оппозиции, да, она там, это самый Крым не наш, ну в смысле она белорусская, mm -hmm. ну в, в общем, э, несколько таких этих сам. И он ее, значит, э, по каким-то вещам подтроллил, да, и, э, собственно, написал свою картину, ну как делает э, пропагандистский журналист, это обычно делает, да. Потом, после этого, когда интервью закончилось, есть правило. Да? Ну, он звонит и говорит: ну, там присылает исходник и говорит: вот это самое, и человек должен его завизировать, прежде mm -hmm. чем опубликовать. Значит, в чем суть скандала? Что Алексеевич прочитал эту фигню и сказал: слышь ты, сверни ее, видимо, в трубочку и засунь sí, себе куда-нибудь, потому что это я не разрешаю публиковать. В самом агентстве Регнум тоже не стали публиковать эту, ну, ну, это интервью, потому что они сказали, нет разрешения на публикацию от интервьюера. Тогда он взял и опубликовал сам это через интернет, там где-то и Без все. Без разрешения. И скандал, собственно, идет не о Светлане а о Алексеевиче, что она там наговорила, потому что это, собственно, записано с ее слов, mm -hmm. и как записано, мы тоже не можем сказать верно или неверно, тем более она сказала, что это не мои слова, это все переврал вот этот вот, ну, перевернул вот этот вот журналист. А скандал как раз идет именно о том, что, ну, вот как журналистская этика разваливается на глазах, да, то есть, все, перестают быть журналисты и какой-то, его уволили, кстати, из Регнума, но потому что у них есть определенные правила, и, так сказать, ну, он говорит, я добровольно ушел, ну, понятно, что ушли недобровольно, ну, вот, это говорит о том, что, видите, рассыпается все это, вот, уже правил нет, ну, то есть, да. можешь, ну, то есть, это... Скоро будут адвокаты, которые ну, поговорят с этим самым, ну, с, под, с подзащитным и пойдут... Расскажут все. Расскажут да. все следователю, да. да. Скажет, О, ну он признался, все, ништяк, все, теперь мы знаем. Но я думаю, что такие уже есть. Путинщина. Путинщина, да. Да, так про это мы сказали. Теперь нефть у нас упала ниже 45 долларов за баррель. Ну видите, все правильно. Рубль, Доллар растет, нефть падает, все как и должно было быть. Есть поговорка уже в России такая, что бы ни случилось, бензин будет дорожать. Ну да. Так вот, э, и, а почему он будет дорожать? Мы же об, мы говорили о, о дефиците бюджета, да? Да. вот сейчас как только упал, вот он на, там чуть ниже, дефицит бюджет резко увеличился, потому что в основном это углеводороды, да, и по ним считают в пересчете на рубли, да, и теперь вот эти рубли стало меньше, ну, потому что меньше продадут вот, ну, вот эти, вот этой нефти и так далее, да, но при этом увеличивается стоимость то есть рубль становится дешевле, да, условно говоря. И, то есть, понимаешь, можно как компенсировать? Конечно. То есть, да, можно увели- Налоги можно ввести, можно еще какие-то. Не можно надо налоги вводить. Можно рубль обрушить еще раз, да? И вот как это сделали. Нефть упала совсем, они обрушили рубль в два раза и все. Опять вытянулось. Потому что просто они будут получать эти э, им ну, с, с импортных э, акций он... валютные доходы и переводить их в рублевую массу, которая становится дешевле. Я а понял. значит, они могут покрыть дефицит таким образом. То есть, вот мы говорим, дефицит 2 триллиона, да. Ну, увеличить там до 65 рублей за, за доллар. А Центробанк это легко делает. Ну, легко. Вот мы, э, у да. них же, ты еще понимаешь, у них же внешний долг номинирован в долларах. У них внешний, они внешний долг. Наш тоже наш внешний владеть. долг государственный не то ли значительные мы его можем погасить. ну не знаю корпорации там корпоративные да но корпорации отвечают все-таки не государственными обязательствами а больше своими активами то есть роснефть можно приватизировать или там раздать этим ну теоретически какую-то газпром то есть она может акциями раздастся да но ну, в конце концов но угу. то что делают они они вот делают что там еще Истребители НАТО второй раз за день сопроводили борт шайгу на ну, Балтике. Так написано, что он не они летает. Они обязаны самолет. сопровождать. Понятно, что просто эти летят, а эти обязаны... Ну, так он летает на боевых самолетах, это шайгу. Так... Вот активистку движения Открытой России в Краснодаре оштрафовали, обвинив участие в нежелательной организации. Как поясняют адвокаты Яны Антоновой, прокуратура перепутала движение с одноименной британской организацией. То есть просто они перепутали название и вкатили ей 15 тысяч. Ну хорошо, что не расстрел, да, а то вот так вот нечаянно. Да. Перепутают еще с кем-нибудь. Какие у нас есть аббревиатуры подходящие? А, так, спикер Госдумы Вячеслав Володин. Вот интересное тоже такое событие. 23 июня состоится... Состоится встреча в Госдуме с ну, Госдуму этих депутатов с директором ФСБ Александром Бортниковым. И они говорят: вот Володин сказал, что категорически нельзя приносить с собой в зал мобильного телефона и средства, и средства записи. звукозаписи. Да. Что, А чужие там будут обсуждать, чужие не такое, секретные могут обсуждать. И вот, кстати, вот давайте поспорим, да, сколько там будет средств телефонов, кто же да, у депутата пройдут. отберет этот телефон. Особенно если он приехал из Чечни и Дагестана, вот ты себе представляешь, да, он с золотым пистолетом туда заходит, он с пистолетом там да, сидит. это вот. раз, второй. Они ему придум... пред... говорят, слышите, сдайте телефон. Э -э Володин ему говорит, молодой человек, не-не, ничего. А мне можно с телефоном? Вам можно. Как Леонид Ильич, да, где тут туалет? Вам везде, да. Вот вы хотите с автоматом. Я сейчас хочу сказать о том, что как только запрещаешь человеку, он скажет, что-то будут говорить секретное. Вошьет в свой пиджак какие-нибудь жучки, какие-нибудь прослушки какие-нибудь. То есть, ну... И, и будет, ладно бы он там записывал, на телефон, может у него там какого-то диктофона нет на телефоне. Понимаешь, а когда на этом акцент ставишь, он и с диктофоном будет, и с прослушкой, с и с телефоном. И у него будет на телефоне установлен ну, новый ребят, диктофон. Ребят, нужно понимать одну простую вещь. В этом депутатском зале сидят не одни депутаты. Вы же понимаете, что там обслуживающий, Еще, персонал, да, обслуживающий персонал. И любой официант, или любой уборщик, или любой электрик, да, он, он, он наоборот запишет после того, как сказали, что тут это сам. И будет прямую трансляцию делать в интернет сразу, ну, чтобы да. не... Ну, мы, мы понимаем, что все равно Бортник только по дурости может что-нибудь ляпнуть. Не это самое. Неужели он там что-то им принесет, он же будет с бумажки зачитывать? Не что знаю. он секретного скажет, что мы да, мы с Путиным взорвали дома, там 90-х. Да нет, я думаю, он скажет, до какой степени доводить. Стрелять по толпе или не стрелять, я думаю, что. Вот все, что они сейчас делают, он, у него подборка будет из интернета. Это самые свежие. События. Так они блогеров в интернет они к себе посадили? Ну вот он из интернета и мы объявят под строгим секретом, что мы узнали в интернете, понимаешь? Ну может быть. Да скажет. У нас правда Роскомнадзор заблокировал все эти сайты, но у нас есть специальный отдел, который разблокировал, и нам на него еще денег надо миллиарды, потому что они читают заблокированные сайты Роскомнадзором. Так, и вот интересно тоже, предоставление крымчанам право безвизового режима с Евросоюзом как гражданам Украины – это провокация, которая может обернуться арестами и преследованием со стороны украинских властей. Это такое, заявил вице-премьер крымского правительства Георгий... Георгий... Да просто Георгий. Не, Жора, нет, нет. Мурадов. Мурадов, Мурадов. Фамилия потерялась. Вот. Это он как бы говорит Вы не берите вот эти паспорта Которые вам бесплатно Которые у вас на лежат Да, ну по сути дела вы не берите, потому что это провокация. Начнут с преследования, аресты. Потом люди будут плакать и говорить, что я наделал. Это прямая вещь. Да, я прочитал. Сидя в украинской тюрьме, да, он такой плачет. я ты хотел в Европу, а меня там поймали. На самом деле такой ажиотаж вокруг этого всего. Я сегодня, сидели соратники, смотрели какой-то канал там в Ютубе. Я услышал такие вещи, что Порошенко не пустили сильно пьяного в самолет. Я думаю... Вот до чего дошли. И они все слушают ведь это. То есть у Порошенко нет своего борта. Да раз, второе. Не пускают его в самолет сильно пьяный. Всех пускают, а вот именно... А, до Порошенко все, тебе нельзя сильно пьяный. Это же бред. Это вот. И вот это все вот хавает, вот эта вато, да, так называемое, в кавычках. Ну да, ну вот, вот, вот уже он какую-то херню несет ну, Да вот Говорят, я типа вы сейчас поедете в Европу вас, там вас где будут арестовывать в Европе в Украине с украинским паспортом это провокация специально сейчас выйдут как все крымчане выйдут, 2,5 миллиона человек да и как их там всех арестуют да и что? <связано> а тут зайдут а в Крыму то нет никого все же уже выехали да и тут зайдут украинские жидобандеровцы бандеровцы и сразу захватят наши исконные территории да Снегирейцы, и только татары да? не поедут потому что будут специально ждать, как как им? Да, татары везти. поверили тому Муратову? Да, татары в первую очередь. Да, по идее, если у евреев есть израильские паспорта, да, у татар должны быть, наверное, казанские что ли паспорта, не знаю, или монгольские. Монгольские. Монгольские это сильно, да. Вот кстати, мы было бы объявили объединение с татарами. Я думаю, что это была бы действительно мощь, да, какой-нибудь. сразу появился татар-монгол. США расширили санкции против России, чтобы пресечь попытки обхода запретной... Запре... запретительные, запретительные меры. меры. Ну, на самом деле, я так и не разобрался, в чем запретительные меры. Ну, как бы не, не нашел я разъяснения этого вопроса, но почитаю. Ну, собственно, тут просто оправдывается, почему вот они как бы расширили. Они уже давно расширялись, вопрос не... Не в, тех, не в технике расширения. И вот про Оливера Стоуна. Сейчас начался показ этого фильма. да Сейчас на первом канале, по-моему, идет. Ты смотрел? Я не хочу А что, я даже не знал, что он начался? У меня даже сама мысль о том, я вам... что, что ее можно посмотреть, вызывает, вызывает тошноту. не подождите, а у нас даже телевизора нету, где-то можно посмотреть? У нас... Все ну, интернет у вас есть? Нет, ну интернет да, можно. Ну, вы знаете, все, вот, все говорят, значит, что Стоун э, великий режиссер, но э, типа вот с Путиным он тут обмешурился, да. Ну, он на самом деле ходит этих самых. Я вот что скажу про Стоуна. На мой взгляд, я смотрел И Сальвадор, особенно прирожденные убийцы, разные его фильмы, да. Вот мне кажется, человек, ну вот как Слава говорит, патологически жадный, а это человек патологически больной, он просто больной. Конечно, вот больной. как холодный психопат, потому что э, снимать, да, действительно, они сильные фильмы, но именно и надо быть холодным психопатом, чтобы вот эту штуку снять. Ну, видели же прирожденные убийцы», да? Угу. Но это вообще, вот это за пределом человеческого, и именно этим он и берет, именно этим он и велик, я согласен, безусловно. Но... Какую-то мораль к нему, понимаете, ну, ты же хороший режиссер там, или великий режиссер. Великий, да, режиссер, но это не значит хороший человек. И как раз ему вот эта психопатия его позволяет вот снимать вот, вот, вот такие страшные, страшнейшие штуки. Потому что вот он такой. Это мое личное отношение. Сегодня я читал «Прибаутку». Как к человеку. Оль, Оливер Стоун. Стащил из карманов россиян за фильм о Путине три с половиной миллиона там долларов, по-моему, А да? чего добился в жизни ты? Ну, я думаю, предъявлять в ресторан к какие-то три с половиной миллиона, ну, это даже несерьезно. С нашего кармана там ключевой момент. Ну, понимаете, когда уже за миллиарды виолончели покупают, <laughs> уже Ну да, там пришлось работать, да. Поэтому это еще 3,5 миллиона, это ему только на, это, на переезды до да на наркотики, чего еще. Российская сборная по футболу проиграла матч группового этапа Кубка Конфедерации в команде Португалии. А, ну, я не знаю, я не этот, как говоря, давно не футболист, уже... Ну, да. смотрю. Но, ну... Теперь в группе А португальцы лидируют с, четырьма, с четырьмя очками, россияне на втором месте. Я вот это прочитал, видимо, вот для меня это ну, какая-то аббревиатура, но кому-то это понятно, ну, кто следит. Ну, за... На самом деле, что такое футбол сегодняшний? Это 11 миллионеров, миллиардеров бегают за мячом. Да. Вообще, да, интересно, если так посмотреть, раньше, ну, как бы... Был только цирк, да, ну, да. Как бы приходили вот. богатые люди посмотреть на бедных, которых там избивают палками, да, ну, условно говоря. А постепенно, постепенно, постепенно, ну, те, спорт, кто же, там избивают, они сначала будут. они дрались там за 5 копеек, да, там потом это, а потом, вот как, как это все с ног на голову стало, потому что информационный мир, человек, если на него смотрят, он и есть власть, то есть твоя власть, это твоя аудитория в современном мире, просто кто-то умеет ей пользоваться, а кто-то не умеет ей Пользоваться, да? Поэтому да, вот так и получается, что тот богаче, кто на виду. Так, вот тут новости погоды. Арктический циклон принес снегопады на Кольский полуостров в Мурманске. Снег выпал, ну как-то это мне стало интересно, а потом вот они говорят, что это обычное явление. Для да, Мурманска, я тоже думаю, что Я там был просто летом, но мы видимо попали в, в хорошее теплое лето. Я был в строитряде, там в Мурманске и там было, в общем, жарко. И По поводу строотряда. спрашиваю тебя, бывший почетный строитель СССР. Эдуард, буду ли я, как бывший строитель СССР, а ныне иммигрант, иметь долю в нац... доходе новой страны? НДСМ, Народно-демократическое Содружество <соцентрический> Мальцева. Владимир Савич, спрашивает. Будет он иметь, Эдуард? Ну, давайте, Мальцева, дождемся. Я все-таки не полномочен <соцентрический> эти самые <соцентрический> раздавать. Я не знаю, как это... Вы задали вопрос, как это технологически должно выглядеть. Но Слава говорит... Всем русским и нерусским, да и всем. Я вот так считаю, что государство должно таким образом умереть, как институт, я имею в виду. Ну, он должен перелиться в какую-то другую форму управления. Тот, кто первый начнет продавать свои паспорта по 100 долларов за штуку, да то просто с ними такие сливки. Вот я на месте Крыма, вместо того, чтобы бежать и при... искать себе хозяева, да, от одного хозяина к другому, понимаешь, а можно мы с вами, а можно вы нами будете управлять, да? Вот я бы на их месте сказал бы, вместо этого сказал, 100 долларов паспорт. 100 долларов, и ты гражданин Крыма. Миллиард бы человек подписал бы туда, да, условно говоря, и все. Ну, как бы, вот тебе и, и деньги... Да-да, и... я понимаю, о чем ты говоришь, но... Как-то хотелось бы, может быть, справедливому. Я на самом деле не знаю. А, вот. а в чем проблема-то? Понимаешь, вся проблема современного государства в том, вот в чем, что она вот забрала под себя, например, пенсионная система. да? Она же везде. Или там медицинское обеспечение и так далее. Mm -hmm. да? На самом деле, вот она это забрала и говорит, а как же, вот сейчас придут 100 миллиардов китайцев, и ты им будешь там зарплату платить. да? Mm -hmm. Не будешь ты им зарплату. Почему? Почему? и пенсию, потому что как раз это и надо забрать функцию государства пенсии, медицина, мы же все на нее скидываем, а соответственно она у нас собирает да. деньги. Я не рассматриваю. Зачем? Я не есть страховая медицина, как... есть ну как бы есть нефть, есть газ, ну. есть э, суша. Но вот в Крыму нету ничего, кроме суши. В Крыму есть суша, есть газ, в Крыму есть акватория. Понимаешь, есть если... это? этого как? всего миллиарды, которые туда пропишутся? Дело не в том, что проп... ну как пропишутся? Понимаешь, у нас мышление Ну пропишется такое... я в кавычках сказал. Но вот, вот приедет, купит паспорт. Сейчас прям, как... Зачем человеку паспорт? Сейчас, чтобы попасть куда бы ты ни было. Да ну не знаю, это пережитка. Вот в Крым, да? Вот не то, что русские там, или украинцы, или кто. Кто захочет, то ты приедет в Крым. Правильно? Ну, да. В смысле? Я понимаю, что если ты летишь на самолете, там надо как-то на выходе предъявить, на входе. Но если ты идешь пешком, ты же никого ну, ничего да, не обязан. Да. Ты обойди этот шлагбаум. Там же нету следовой полосы. Там через собаки горы не бегают. Перелезь, там, да или... не надо через горы. Да, ты обойди вот рядом там 200 метров да. этот, этот потому что там ничего нету больше. Ну да, да, я понимаю, про что ты говоришь. Но да. в то же время паспорт тебя идентифицирует как персону в этом на этой территории. Ну и то что? Есть преступник ты А виза преступник. тебя идентифицирует как персону. Идентифицирует. Понимаешь, вот мы себе и представляем, что ты выходишь в Москву и подходит к тебе милиционер не русского вида, да, и требует у тебя паспорт. И ты без удивления достаешь ему этот паспорт, показываешь, да.. Вот если то же самое в Европе подойти к человеку, который идет по улице. Я понял, что? да, там негры в Америке подходят к белым и спрашивают: дай паспорт. Ну, не знаю, а подходит, не подходит, это я не знаю. Вот под, э, в Европе к тебе никто не подойдет, если ты ничего не нарушил если и не, не, не нарушил. это самое, да, никто тебе не подойдет и не скажет: дай сюда паспорт, а какого ты тут можешь находиться или можешь, не можешь находиться и так далее. Это их вообще не волнует никак. Так какая разница, что у тебя есть паспорт или виза? Для цивилизованной страны же не надо таскать документ, правильно? Так чтобы стать цивилизованной страной, нужно просто это же вопрос только денег. Ну и, и как бы я говорю, если миллиард даст по 100 долларов, ну я условно говорю, mm -hmm. это будет 100 миллиардов долларов. Ты понимаешь, что там можно черта лысого построить? Просто не надо им пенсии платить. Мы им говорим, не надо вам пенсии платить, но хотите, вот, ну там ограниченные какие-то это сам. Пенсии не государство должно платить, оно для этого и платит пенсии, чтобы держать нас под, полка, под колпаком Уннюллер. Не, ну пенсия в том понятии, которое сегодня пенсия. Вот, ну мы ну, на самом деле нету, много, да. много уделяем. Это накопление, то есть это твоя копилка должна была. Да бы какая быть. нахер мне вот это государство не? тебе понятно, она не нужна. Ну ты должен иметь долю. Там где там воевал, там отстаивал землю. У нас тут вдруг оказалось много нефти. У нас тут вдруг оказалось много мы сшиваем долю не мы сами себе распределить ее должны так вот в этом и стоит вопрос все равно вопрос стоит только во власти да условно говоря да. мы признаем эту власть или не признаем если мы ее не признаем тогда мы сами будем делить mm -hmm. вот я тебе про что я говорю что конечно мы должны сесть это обсудить и здесь не мальцев решает и не боборджаня поэтому надо поделить сейчас надо взять роснефть надо взять э газпром и честно его поделить. Ну, я, я говорю, я предлагаю э, вот этот формат для естественных монополий ввести э, потребительское общество. Это и есть дележ на всех. Согласен на потребительское общество. Человек сколько в нем состоит? Сколько угодно. Кто потребляет, тот и голосует. В смысл потребительского общества. Ну, потребительский кооператив. У нас есть такая форма. Ладно, я что-то, может, не знаю. Нет, в том смысле, что как ну ты вот вступил в члены кооператива. Можно открыть кооперативные магазины, не платить не пользоваться бензином, ну. пользоваться нефтью. Да, по идее чем угодно, но в смысле ты пользуешься, ты платишь своему кооперативному магазину, но, но тебе не нужны накрутки, ну в смысле накрутки ты сам устанавливаешь, ты и есть кооператив, потребительский кооператив, это все вместе собрались, закупили молока, хлеба, масла, ну, и я что -то, что -то между Не знаю собой. Собой. Про, это, ну, про эту систему, почитаем. да прочитаем. Ребята, вы говорили, что в Госдуме проголосовали о защите персональных данных. Да, да, да, да сказали. ФСО, да, уже и, ты новый и родственников, да. Да это было уж понятно, когда они в он вам не Димон, чтобы да. про что демонов пр не... больше ничего не, не показывали, но да. не... <coughs> Ну это будет Гостайно. Ты вот рассказал, что он вам не вован. А я это Гостайну нарушу, понимаешь? Зоя Сальников спрашивает, вы опять будете на ресурсах жить? Самый главный ресурс это, понимаете, вот как ни странно, да, вот сейчас я скажу. В информационном мире это аудитория, да, которая тебя слушает, воспринимает и, ну, как бы, говорит с тобой самое главное на одном языке. Наш ресурс в информационном мире, вот наш, я имею в виду Российской Федерации, да, если ее там расширительно толковать, это рунет, это русский язык, понимаете. Вот как мы не можем навязать американцам, индусам и прочим китайцам чего-нибудь, не будучи в их культуре. Так и они нам ничего не могут сделать. Вот раши Тудей может хоть вот обосраться со своей пропагандой. Вот просто хоть что угодно. Но то, что у них не американский менталитет, поэтому они не могут им ничего сделать. Так же, как и, и здесь. Мы, с одной стороны, отделены, ну, вот, языком от э, да. англоязычной части, но, с другой стороны, мы и с этой стороны отделены, понимаете? Мы тут делать можем, что хотим, и никакие американцы у нас не могут забрать рунет по причине того, что они, ну, на русском языке не разговаривают. Израильтяне могут, да, согласен. Вот это и есть наши. Подраться? Спроси. Подраться? Да. С кем? С друг другом. 7 тысяч лайков. Так, так, вот. Семь тысяч лайков. Чего накидали все-таки? 7000 тысяч? Да. да. Они не могут птицы подписать. Минобороны Франции возглавила Флоранс Парли. Парли Или Парли. Парли нет, ну все слова в французском языке оканчиваются на ну, ударение. Это на кто придумал? Слово. Французы Русские? придумали. Нет, это французы придумали. У них все на последний слог. Так что не, не, не, даже не задумываюсь. Просто на последний слог. Так вот, тоже интересно, потому что, видишь, женщина-то... Матриархат грядет, как ни не крути. Ну, собственно, и Макрон уже не совсем, да, так... сторону Не знаю я. Ну, опять ты скажешь, свечку не держал, да? Конечно. Ну, ты же помнишь, как озвучила... Вот я предлагаю левой руки или правой руки как вот э, хороший ланцев ты слышал или ну, ты, я или? наверняка слышал просто я не помню если человек похож на пидорас, ну ты да ты? это я слышал. нет вопрос в том что вот там в тех же самых правилах было написано вот есть бумажка да ты пришел во власть ты подпиши розовый ты голубой фиолетовый какой ты подпиши чтобы не было к тебе никаких вопросов и это по умолчанию правда если же вдруг вскрывается неправда то ты тупо полетел если же ты не хочешь там обозначать себя по каким-то цветам, да, то ну ты тогда не туда пришел, не по адресу. Ну, это, я, это правильно. Я согласен, что человек должен быть прозрачным. И тогда мы будем совершенно спокойно говорить, а вот знаете, у нас там вот Путин сидит, знаете, там, там не знаю, вот на индигирке там он, э, директор лесхоза стал вдруг. Вот он голубой, но ну, он сам написал. Ну вот смотрите, эта проблема отпадет сама собой, я думаю, с течением времени, вот по какому принципу, да, мы же вступили в новую эпоху, где человек с самого детства становится прозрачным, он в, в сети, и там ясно, кто голубой, кто не голубой, кто там фашист, кто моторолог, кто гиви, понимаете, никуда это не денется, вот я понимаю, что сейчас, даже вот такой фильм был американский, когда там один хороший положительный герой баллотируется в мэры города, а другой плохой, нехороший взяточник и все. Но вот этот нехороший, он гетеросексуальный, а вот этот, который хороший, он гомосексуальный. Ну, и что? Ну да, он баллотируется и никому про это не говорит. И там вся трагедия этого фильма, что если вдруг кто узнает, что он голубой, то его не выберут мэром. И это дает ему право, как считают в фильме, да, скрывать это обстоятельство, потому что он сам человек хороший. Ну ты понимаешь, у нас политик должен быть прозрачен. Так вот. Политики нового типа, которые вырастут уже при интернете, там не, не надо будет говорить, кто голубой, кто не голубой, каменкауты эти делать, да? ничего не надо, все и так все будут знать. Наверное. Ну, что, грядет, давай мы это самое, у нас... Грядет. Э, э, да. Завтра мы встречаем Вячеслава Мальцева. Картинки у нас еще. 15.00, да? Мневники, дом 6, корпус 2. Сейчас мы покажем прогулки. По воде. Нет, не по воде. А. Это значит Альметьевск. Арсеньев Астрахань. Барнаул. Барнаул, привет. Братск. Бронницы. Владивосток. Маленькая фотография с большими словами свободу политикову Алексею подписывайте петицию под видео Волгоград Вологда Выборг Выкса Глазов строим будущее вместе Екатеринбург. С флагом, ребята, молодцы. Ейск. Енисейск вообще-то. Енисейск, простите. Ну, у нас Ейск есть, по-моему. А, Иркутск. Калуга. Кемерово. Что там написано? Вову на СИЗО. На СИЗО, Вову. Это такой. Хэштег, да? Комсомольск. На Амуре, Краснодар, Липецк, фотография смотри на футболке. Mm -hmm. Фокс, Нижний Новгород, Новокузнецк. Тоже Кемерово, тоже Тулеев там на самолетах летает. Нурлат, Омск, Орел. Пенза, о, как красиво, видишь, дом рухнул. Mm -hmm. Сфоткались прямо возле дома. Пермь. Ростов-на-Дону. Самара. Саранск. Знакомые лица. Сочи. Все знакомые лица. Я уже скоро всех знать, наверное, лица mm -hmm. буду. Yeah, no, no. Стрельдамаг. Тюмень, Уссурийск, опять с большими словами, Свободу Алексею Политикову, спасибо, ребята. Да. Спасибо, Большую подписывайте поддержку. петицию, ссылка под видео, Уфа, красиво как, да? Угу. <сосить> Чубоксары, Свободу Вячеславу Мальцеву, спасибо. Я вот Вячеслав. мы сегодня показали, вот если они до завтра не исполнились. <сосить> до 15 <-ти> <сосить> часов, <сосить> да. Тогда война с Англией, да? Челябинск с детьми, молодцы. Чкаловск говорили, в Чкаловске нет народа Смысл сказал много народ. Энгельс. Все. Чат почитаем. Да, а, надо, наверное, донаты. Да. Донаты. Арт, подготовка, инфо. Эд и Костя. Замечательный тандем. Вячеслав Вячеславович будет вами гордиться. Скажите про флешмоб, про флешмоб по политику в Твиттере. Разорвем соцсети вместе. Про флешмоб могу сказать, что проходит флешмоб в поддержку Алексея Политикова в Твиттере. Наверное, на артподготовке инфо в Твиттере. Честно говоря, больше ничего не знаю. Сергей из Москвы. Вячеславу Вячеславовичу на лечение. Спасибо. Алекс Ким. 100 рублей. В прошлый раз. Что в прошлый в раз? В прошлый раз. Вопрос, наверное, задал мы. Спасибо, Алекс Ким. Посмотрим, mm -hmm. что было в прошлый раз. Канди Подписываем петицию. Че не подписываешь? Комонбрах. Брах. Правильно прочитал? Комонбрах. Брах. Да, че не подписываешь? Вот тебе Кандибобер заставляет. Владимир Саратов, Оргсинтез, привет, хунта, давно не перечислял, возникли проблемы с работой за революционную деятельность, попросили уволиться, да. наша семья с вами. Я так понимаю, да, это друг Вячеслава, мы обязательно ему завтра передадим. Он вам наверное свои напишут, штаб, что мог если да владимир он его, да. Я, но он все время сергей 150 рублей без вопроса спасибо сергей владимир дронов зеленоград по усмотрению роман ребят как вам сегодня новость о том что у шестилетнего погибшего мальчика в результате дтп нашли в крови алкоголь по мне так это абсурдом попахивает Ну, но, не но мы обсуждали да Да, мы обсудили для меня это тоже честно говоря абсурд ну но... Кирилл из Зеленограда. На поддержку здоровья дяди Славы. Теа Глав. Самое главное, что ли? Леха НСК. 700 рублей. Всем привет. Мой скромный вклад на ваше усмотрение. Почта mm -hmm. Этлен... Ну, ты зачем ее зачитываю? Да. Зачем я ее зачитываю? Мы начислим. Mm -hmm. Лариса Санкт-Петербург. 330 рублей. Вячеславу и Ане желаю терпения. Спасибо. Сергей Степанов. Вячеславу на выход из тюрьмы. Янис, 1000 рублей. В прошлый раз вы меня назвали Джанисом. <смех> Посмеялся от души, как и обещал, шлю еще. Меня дедушку Яном звали, так что... почти я не... Да, извините, если я неправильно читаю. Еще раз объясню. У меня почему-то белые буквы на черном фоне давят на глаза. Ган, 1000 рублей. На спасибо, Ган. Волш, Сто рублей. Нужны яркие ведущие на канале. Пусть окунь... Выпускает хотя бы короткие видосы иногда. Это вчерашние, мы уже это читали. Да, окунь, выпускай короткие видосы иногда. Спасибо. Так, ну давайте ваши вопросы, если мы еще на что-то не ответили. В общем, молодежь пока качается. Она еще явит себя. Написал ООО Бражник. Да, мы также согласны с вами, но ну, на самом деле еще 136 дней до новой исторической эпохи, поэтому все-все успеют. Вот, не могу прочитать, Гео, Дейсия. И после революшена кого выбирать будете? В том-то и дело, что нам-то всего лишь и надо сделать, чтобы были выборы. Кого будете, того и будете. Вы кого захотите выбирать? Нам выборы нужны. Тут нам предлагают письмо еще Дед Морозу написать, вот я, кто это написал, вот ему говорю, тут невозможно прочитать. Вот когда вас заберут, мы обязательно Дед Мороз напишем. Нет, может он в хорошем смысле этого слова. Нет, нет этот товарищ уже неоднократно там... Заберутся. Да пусть, но я же говорю, у нас есть, у нас всегда есть тролли, которые не обязательно нас ненавидят, я говорю, а просто у них такой образ жизни, троллить троллинг да. я говорю так вот или тот... иначе они все равно вносят положительный вклад понимаешь Кусть хуже троллинг, тот даже. человек который вообще не причастен к этому а тот человек который пишет комментирует какие-то вещи там он рассказывает вот смотри про мальцева видос запилил там ха ха ха там вот например это цепишь сумасшедший, да и показывает его своим окружающим вот я какие видосы про мальцев какой-то человек посмотрит посмеется какой-то человек задумается какой-то человек просто проснется и скажет нихера сия меня имеют ну что самое важное, да, с точки зрения. Да, вот у нас еще одна новость прошла, что <соспорганизм> Генпрокуратура направила в Мосгорсуд дело лидера хакерской группировки Шалтай-Болтай. Я не понял, они же Путин <соспорганизм> вроде Шалтай-Болтай. <соспорганизм> <соспорганизм> да, вот это интересно вот там. На самом деле, я прочитал одну статью, не знаю, насколько она там, ну, тоже, опять же, каких, ну, не одну, там несколько вот разных экспертов. На самом деле, это действительно внутренние разборки, да, то есть, шалтай-болтай, допустим, ФСБшная, да, крыша, и они наехали на Грушников. Ну, собственно, они и Шойгу выкладывали, ну, там вот эти самые стали продавать вот эти переписку и так далее и так далее. Молодцы, и именно ребята. тогда их начали раскрывать, ну как бы с этой стороны. Хорошо, молодцы, давайте. ребята, да. Грызите друг друга, грызите, да, друг дружку. Мы не ждем, а готовимся. Молодцы. С удовольствием посмотрим, какую друг друга съедите. Как вы думаете, полезно ли задавать неудобные вопросы пропагандонам в интернете, гражданин России? Ну, <coughs> с точки зрения пользы, в чем она должна выражаться? В том, что вы его, допустим, ну, напишите вы Киселевую и ну, ему все пишут, ну, там. Ну, он же никак не меняется от этого, ну, только наоборот злеет, да? А вот какая польза для других? Ну, давайте подумаем, если те, кто слушает и смотрит Киселеву с Соловьевым, да, Будет ли ваше возражение для них э, значимым настолько, что они бросят его и пойдут к другому? Ну, наверное, да. Если вы будете какие-то вещи аргументировать с позиции, допустим, со своей личной позиции, с позиции того, как Мальцев говорит, например, то вполне возможно, вы кого-то и приведете. Тут интересный вопрос. В СССР входило много республик, а богатство достались только России. Не надо говорить, что и долги тоже. Хер там. Какие долги? Богатство, богатство им поделитесь. И, кстати, репарации платить будете Украине? По поводу репараций Украине, безусловно, они должны быть оплачены. Здесь нет никаких сомнений. По поводу в СССР много входило республик, богатства достались только России. Здесь большие вопросы. Долги действительно были. Богатствами готовы делиться. Вопрос только с кем? Все. Тут надо понимать, что, у кажд... ну вот смотрите, богатство, богатство, да, мы вот сейчас считаем на сырьевую область. Ну вот, допустим, тоже то Туркмении, с точки зрения сырья достался достаточно большой кусок. Ну, тот же туркменский гад. Ну да. Что они от этого разбогатели? Нет, потому что, ну, не могут правильно, наверное, освоить или как-то распорядиться, да. Допустим,. Узбекистан и вообще все республики, да, которых выращивали, это же тоже никуда не делать. Культура одна из необходимейших, да, что-то они не богатеют. С другой стороны, взять, например, республики Прибалтики, да? там вообще ничего нету. И живут спокойно, да. и богато Им и достались, конечно, кое-какие фабрики От Советского Союза да И, как говорят, ну, даже фабрики высо не высокотехнологичные не там, нет. Ну да, радиоэлектронику Производили, но к тому моменту Они вообще отстали как ну, На сто лет, да, ну у нас Видики там первые начали производить Просто гробы с музыкой, что уж там говорить Там Они не могли туда прорваться На тот рынок, даже на польский рынок Не могли прорваться, уж не говоря там об этом Но ничего, они как-то живут так что тут вопрос а, а Европа даже вот вы говорите, а как Европа может быть богатой, да, если у них, ну по сути дела, ну кроме как у норвегов с этой нефтью, да, больше в принципе ни у кого ничего нет, вообще ничего ни у кого нету. Германия самая богатая. А чего там? Там раньше уголь был, а сейчас-то ничего ну, нет. Может, ну, там немножко не. Глина. Глина, да. На самом деле, самые крутые дымоходы керамические из Германии, компания «Шидель», из, из всех, которых я встречал, и, действительно из глины, карьер, причем находится на две страны, и вот с той стороны, где Германия, там хороший дымоход, а с другой стороны он уже не очень. Игорь, меня свое время поразило, я как-то обратил внимание, в Кунсткамере ты был когда-нибудь, ну, в Питере? Я смотрел фотографии. Ну, в общем, да, вот там есть зал, допустим, какого-то там, какого-то древнего века это. и там, значит, вот лежит, ну, как бы, вот Китай там древний, да, и это же время Японии, да, mm -hmm. вот застекленные шкафы, там за ними стоят предметы обихода, ну, расчески там, ну, вот одни и те же ложки, там, что-то такое, в это же время эти же предметы, вот китайские стоят, и вот японские, вот китайские как будто сделали топором, ну, в принципе, сделали ложку и жри, да, там сделали mm -hmm. этот самый жри, ну, это, смотришь, сюда каждое произведение искусства, каждое, вот это и есть национальный характер, вот немцы могут из глины, я не знаю, шар из глины да, сделают правильно да, по-немецки, и он будет круглый как минимум, если вам нужен шар. И вот это, конечно, интересная тема, да, что человек может продавать. Вот итальянцы, допустим, вот когда говорят, Америка там на технологиях живет, да, вот те итальянцы что продают? Итальянцы продают свой дизайн неземной. Все автомобильные компании крупнейшие, да, вообще все, кто связан с одеждой, со всем, вот итальянский дизайн, да. Ну, не, не все, понятно, что есть английский дизайн, там еще что-то такое. Так что, вы, когда задаете, ну, спрашивают по поводу, там, опять будем торговать там сырьем. Не хотим мы сырьем торговать. Лучшее сырье для продажи – это человеческий фактор. Технологии. А технологии-то и есть человеческий ну, фактор. Да, они появляются из человеческого фактора. Да, с человеческой башки. Скоро все золото олигархов превратится в говно, веселый лопух пишет. Оптимистично. Ждем да. Мальцева, да, завтра в 15.00. Ну, кстати, да, если вы читали, как Москва 2020, или не Москва, Войнович-то, кто сдает продукт вторичный, там как раз говно и было главным потребительским этим самым. Там, ты не читал, там надо было там такой совок, но э, живут за счет того, что сдают продукт вторичный, ну, фекалии свои сдают. И mm -hmm. говорят, чтобы получить талоны на еду, надо сначала сдать. Это понятно, но я вам по поводу говна тоже хочу сказать. И по Европе ходят танкеры, покупают мусор. Друг, ну, то есть там Швеция, кажется, или Швейцария, самые крутые мусороперерабатывающие заводы, и они гоняют танкеры по Европе, скупают мусор. Вот теперь я понял, как мы будем реформу полиции проводить. Сдадим. Переработайте нам полицию в милицию. Вы же мусороперерабатывающий завод. У них танкер до сюда не дойдет. Мы сами довезем. У в студию с Эдиком и Мальцевым. Зелени иди в зрителей, не твое. Глаза прям вы мне открыли. Я сижу и думаю... <свят> что не так? <свят> что не твое, да? <свят> <свят> это не твое. Отдай. Они не читают, они не читают неудобные вопросы. Ну, задайте вопрос, прочитать. Неудобные. неудобные, да. Ну, просто неудобно читать ваши неудобные вопросы. Вот тут бывают такие ники, как, когда этот слом... По-моему, вот некоторые придумают специально, чтобы рак языка был после того, как прочитаешь это. Хочу, Валу, что пишет Аркадий Емпольский залушки а вот не... <laughs> -за а хочу а что вот кто хочет ты хочешь валу что да и нет почему что именно почему Лушту у мальцева нет. теперь все платно задать вопрос в прямом эфире стоит минимум 100 рублей ну что боже. за дурацкий ревком я или как их там бесплатно. Ваши революционные деньги, честно говоря, это раздражает. Ася э, Дюдяева, вы, Дюдяев. во-первых, не правы сразу, видите, мы зачитали ваш вопрос, вы же нам не прислали 100 рублей, так что уже, уже неправда ваша, уже неправда. А действительно, вот сейчас Аня говорит, пожалуйста, а он в тюрьме сидит. Вы вот сидите на диване, а он сидит в тюрьме. Бесплатно, раз, да. Да, раз, раз вы сюда пришли, значит, вас что-то не устраивает, потому что тут нет людей, которых все устраивает. Ну, по причине того, что сюда и приходишь. Здесь даже тролли те, которые да. не устраивают. Значит, вас, вас что-то не устраивает. Вот он и сидит за вас, и другие И сидят. вопрос вы задали кто бесплатно. Сидел? Кто окуню зубы выбил? Не окунь, знаю. Окуня все нормально с зубами. Может, просто имеется в виду, действительно, окунь, у ну, нее есть зубы вроде эти красава пишут ей баба чей карабах сергей сергей серг мой карабах устраивает вас ваш нет мой мой мой вот карабах мой достаточно вам этого. вот если еще карабах с этим согласится я там порядок на виду и всем будет хорошо слышит звон не знает где он на танкеры не танкеры, а контейнеровозы. Долго объяснять там, что там с МИДом в Парижу. че Не понимаю. Неудобно. вопрос. Слышу, он, Неудобный он не, вопрос. Не, не танкеры, а контейнеровозы. Долго объяснять там... Ну, долго объяснять, но объяснили бы, а как мы можем разобраться? Там мы читаем новости, которые написаны. Если там был написан танкер, мы и прочитали танкер. Ну, вполне возможно где-то ошибка была. Контейнервозы, ну может и контейнервозы, ну я собственно сам видел, но ну, это больше похоже на сухогруз кросс-кросс. Вопрос из вашей программы. Откуда государство будет брать деньги на существование? Вот, понимаете, вот это из голове чего? Сидит, чего сидит, да. Вы как себе государство представляете? Дядьку с бородой? Путина, или Путина да. с виолончелями. Вот что такое государство на, суще... на существование? Да? При, при чем тут государство? Я понимаю, что имеется в виду все-таки аппарат, да? условно говоря. Но аппарат точно так же должен участвовать в зарабатывании прибыли, как и все остальное для этого они сидят. Вы что думаете, что вот э, премьер министру зарплату платит за, за что? За, ну, как раз за то, чтобы он управлял этой э, ну, э, структурой. Да? Они не управляют. Это вот все равно, что вот, ну, директор предприятия у вас берет, у вас получка там лежит, да? а он взял все, выгреб из сейфа и скажет, ну там птицам деньги не нужны, идите так работайте. Вот о чем мы говорим. Зачем нам деньги на государство? Нам нужны деньги для нас с вами, вы понимаете? Ну, в смысле, не то, что деньги, нам нужны Ресурсы жизненные, не государство, это абстракция вообще. Чиновнику вообще в последнюю очередь надо платить, а ему платят в первую очередь. Знаете, с чего начинается заседание, первое заседание Государственной Думы? Какие они вопросы рассматривают это любой другой Думы, которая только что выбрана? Первое, о регламенте работы Государственной Думы, а что туда входит? Квартиры, машины, дачи. Вот это они обсуждают в первую очередь. И самое, что э, как бы циничное, что депутаты собираются и первым делом назначают себе зарплату. Но это вот все равно, что ты взял, ты собственник да, завода, да, например, или там, предприятия. Да. Ты назначаешь директора и первым же этим самым он приходит и пишет приказ. Выплатить мне зарплату миллион рублей за секунду. Там, Хороший Ты, да, ты как собственник говоришь, ребят, а мы собственники, мы народ, мы собственники этой страны, этого государства. Да, да. мне не объясняй, вот в камеру объясняю, ну, Они собственники, я это прекрасно понимаю. Нет, они, они думают, говорят... что они собственники. Да они так не думают. Они говорят, они считают, что им нужен какой-то Эффективный собственник. Поэтому они схавали реформу РЖД. Поэтому они схавали реформу Роснефти, Газпрома и всего прочего. Он на волне, когда пришел в 2000-х сказал, нам нужны везде эффективные собственники. И поназначал Сеченых, Миллерых, Тимченков. Там. У него буква «Э» выпала, понимаешь? Привет. Да я все прекрасно понимаю. И все это я прекрасно понимал. И как это людям непонятно. И как они считают, что вот нужен ежовые рукавицы им нужны. так вам нужны ежовые рукавицы, чтобы этих чуть не смотерился держать в руках. Еще раз задаю вопрос, почему молодежь не сопротивлялась, почему все не вышли защищать своих детей, как на Майдане в Киеве? Так она тоже сначала на Майдане в Киеве не сопротивлялась, если вы вот, посмотрите. Да, если И вы посмотрите не, не, наши не... предыдущие передачи, я четко там говорю, в прошлой передаче или в позапрошлой, э, сегодня Алексея Политикова обвиняют в том, что он пообнимался с, поли, с поли, не знаю, как, с, с ментом. С мусором. С мусором, который перерабатывает. Ему дают за это уголовную ответственность. То есть он по уголовной статье сидит уже два месяца до суда. Вы понимаете, что не будет скоро разницы между тем, чтобы пообниматься или от толпы за какого-то человека схватиться, чтобы не упасть, и сломать ему челюсть или шею отломить. Не будет никакой разницы. Будет и там, и там четыре года. Вот тогда и увидите разницу. Рыбинск чей? Рыбинск так, мой. Рыбинск, да. Давай это, значит, еще раз объявим завтрашнее наше главное мероприятие и, собственно, будем потихоньку завершаться. Программа по возвращению русских в Россию будет? Будет. Но вам что, русских в России не хватает? Вот тоже такое интересное, этот самый. Мы не, мы не можем, не будет ни Мальцев Ры... решать, какие-то ключевые вопросы, которые прям вот крайне необходимы, как кислород. Здесь да. А все остальное будем мы решать. Вот вы, кто задает этот вопрос. Я, присутствующие здесь зрители, жители России. Как, как может Мальцев за всех все решать? Это будет Путин 2, который сидит за рычаги, дергает, у которого все кругом валится. Такого не бывает. Это неправильно. Вы чтобы понимали, в той же самой Японии 8 тысяч административных эм, депутатов со всякими думами. Как это называется одним... 135 миллионов населения, 8 тысяч власти представителей. Но ну, у нас был Верховный Совет две с тысячи народу. И восемь тысяч человек не могут ездить по всей Японии и за всех решать вопросы. Местное самоуправление для этого и существует. Давай завершаться потихоньку, потому что на, нам надо готовиться. Подписывайтесь на программу, на канал Артподготовка. большие заглавные буквы, ставьте лайки, комментируйте. Комментарии читаются и соратниками читаются, отвечаются. Есть также кнопка под видео «Поделиться». Подписывайте петицию Трампу, есть ссылка под видео. Нужно ввести там, нажать ссылку, ввести имя, фамилию и электронный адрес свой. Потом зайти на почту, на ту, которую вы указали в петиции, открыть письмо от Белого дома. Там две ссылки синим выделено посередине. Ну, синим, на самом деле, как у него настроены. Верхнюю ссылку на, нажать, и вас опять перенаправят на сайт Белого дома, где будет написано. Ваша заявка принята. И завтра в 3 часа а, Мневники. 15.00 Мневники, дом 6, корпус 2. 6 -2. Встречаем -2. Мальцева, Вячеслав, Вячеславович. Прям Мневники Вячеслав. так и называется. Улица, Улица мневники. мневники, да. Но она Мневники раньше была, сейчас Мневники стала еще раз обновим донат чтобы никого не оскорбить все все спасибо спасибо вам э, за то что нас нас комментарии да. за просмотры за да. лайки до свидания до свидания